Присутствует на этом празднике, подчеркиваю, из него сделали мультимедийный праздник. Вот и смотрите этот мультимедийный праздник «Алые паруса». Это ну, какой-то такой рудимент, который остался от Матвиенко. Говорят, что «Ой, такие дети, такие дети, такие ужасные дети». Я никогда, я никогда не соглашусь с этим, потому что дети у нас замечательные. здравствуйте это не говорящая голова меня зовут татьяна андреянова вы на моем канале культурное пространство и я культуролог историк и экскурсовод который уже на протяжении 20 лет ежедневно практически каждое лето ведет экскурсии по петербургу и сегодня в городе алые паруса наконец-то дождались кто уловил, кто меня знает, уже понимает, <смех> что это сейчас была ирония, потому что алые паруса ⁇ это особое отношение. И когда туристы, вот я сегодня хочу просто развеять миф, убить вообще всякое желание вас чтобы вот присутствовать на этом празднике. Ну и, конечно, все по порядку. Если у вас есть желание посетить алые паруса, оставьте его раз и навсегда. Смотрите этот мультимедийный праздник мультимедийный, еще раз подчеркиваю, из него сделали мультимедийный праздник. Вот и смотрите это по телевизору. Но ехать сюда, в город... Я вам не рекомендую. Вы, конечно, можете махнуть рукой на эти рекомендации, приехать. И знаете, я честно скажу, если вы испытаете удовольствие от этого праздника, увидев его воочию, и скажете, что вот Андрианова там говорил, ерунда все, я только буду счастлива. Все, что касается удовольствия, которое получают в Петербурге гости город, я за любой кипиш, кроме голодовки. Если вам доставляет удовольствие посещение, праздника Алые паруса я только счастлива вы тогда, пожалуйста, в комментариях напишите, как вы посетили Алые паруса какое удовольствие я вам доставила и самое главное, поделитесь вот теми моментами, где вы были, как вы организовались, и вот откуда, с каких точек вы на это смотрели, и э, почему вот вам это удовольствие, праздник принес. Я буду только рада, если вот получу обратную связь от вас. Мое мнение все-таки об алых парусах уже сформировалось на основе пережитых э, моментов, которые приходилось проживать. С 2000... Э, года по 2018 год это было мучение когда я как экскурсовод работала с группами на алых парусах и меня понимают сейчас все мои коллеги потому что это ад кромешный для водителей для экскурсоводов и как это не печально как это не прискорбно и для туристов оказывается тоже потому что это опять же вот все упирается в организацию Опять, как я обещала, по порядку. Я все время перескакиваю. Талые паруса были созданы еще в 1968 году. Я думаю, что вот тогда им было самое время появиться вообще на арене культурных программ, потому что это было время отепеля, это было время, когда вздохнули наконец-то от этого жесточайшего режима тоталитарного в кино, новые веяния, в музыке новые веяния, в поэзии. И тогда этот праздник был настолько актуален, и не случайно, что он появился в Ленинграде. И организован он был выпускниками, группой выпускников, Ленинградских школ. Проходил он в акватории Невы, да, между Кировским мостом и между Дворцовым мостом. И тоже появлялись вот в пике этого праздника Алы Пруса. Конечно, это тогда очень вдохновляло всех школьников, и он тогда был очень актуален этот праздник. Еще раз подчеркиваю: тогда он был очень актуален. В 1977 году он был прикрыт тогдашним правителем Романовым Николаевичу. Хочу о нем сейчас здесь говорить, это отдельная история. Но с 1978 по-моему, если не... Ну да, в 78 году его возобновили, опять же, выпускники. Но тогда им разрешили проводить его в акватории Финского залива. И вот этот праздник переехал, так сказать, в Сестрорецк. И в Сестрорецке, вот я на этом празднике бывала Была, кстати, в качестве приглашенной, потому что у меня были две подруги. Это были тоже мои студенческие годы. Я сама только закончила школу. Попали туда на праздник. Он меня просто ошеломил. Он меня вдохновил. Он меня настолько поразил. Это было так здорово. Почему? Потому что даже там, вот, в Сестрорецке, это был праздник вот именно выпускников. Это был дух вот такой вот, ну, какой-то надежды будущей, на будущее. Светлых надежд, чистоты, вот этой какой-то не, незамутненности, еще сознания школьников. И это была такая красота, потому что были барды, были песни, которые вот звучали, там был разведен костер большой, был парус обязательно, ему «Алые паруса», потому что праздник называется «Алые паруса». Но меня вдохновил просто этот праздник, какая-то такая вот свободная атмосфера была, это было очень здорово, это было очень чисто, это было очень красиво. И, конечно, там не чувствовалось какого-то такого вот унижения, как это чувствуется сейчас. Мы там оказываемся на этом празднике, но мы себя не чувствуем гостями праздника. Что происходит далее? В 2005 году я не знаю там, кто распорядился, говорят, что вроде как это был приказ владимира владимировича путина возобновить этот праздник но для нас для большинства жителей Петербурга я это знаю, потому что все мои коллеги, честно говоря, тихо этот праздник ненавидят, потому что поработать в «Алые с курсоводом это, <смех> это еще тот экстрим. Мне сейчас хочется быстрее это видео записать. Я бы, конечно, взяла интервью у тех людей, которые это говорили, да, что на самом деле «Алые паруса» — это ну, какой-то такой рудимент, который остался от Матвиенко, и госпожа Матвиенко не самый светлый след остается в петербурге потому что когда появились алые паруса на тот момент зимой убивала людей над теми наледями, которые образовывались на крышах. Я однажды попала, ну, то я тогда поняла, что у меня есть ангел-хранитель. Я шла, шла, шла, вдруг резко по инерции как-то перешла на другую сторону Садовой улицы, слышала какой-то нереальный грохот, скрежет. И я повернулась, и там, где я только что шла, свалилась огромная налить. То есть любой человек, который бы там оказался, был бы убит. Я на всю жизнь это запомнила. И письма писали, тогда и стихи сочиняли про это все. Вот я, когда перешла на другую сторону и замерла, потом посмотрела мне машины, которые стояли на садовой улице на светофоре, на красный свет засигналили, из машины за открытых окон кричали: с днем рождения! это было такое событие я только что я осталась жить вот это событие но никогда не забуду вот это управление матвиенко потому что ходить было невозможно и ходить было страшно внизу было налить лед вообще страшный а наверху были наледи вот на крышах но при этом были алые паруса на которые отпускались огромные средства денежные и все это но ну, красиво Те же выпускники, я знаю, я пошла преподавать в школу, потому что после каждой экскурсии за мной бежали, спрашивали, где, в какой школе вы преподаете, чтобы нам туда детей устроить. И я устроилась в школу, потому что моя задача как можно больше доносить до умов, особенно до молодых, что такое история, что такое культура, причинно-следственные связи. И я стараюсь э, людям... Говорить о людях и на экскурсиях, и в школе ученикам, и здесь на канале YouTube я тоже стараюсь говорить людям о людях. Этот праздник призван э, лишь на то, чтобы вытрясти больше денег из карманов гостей города, которые приезжают в Петербург на этот период. Это та тема, которая вызывает э, неготование не только у меня, но и у людей, которые туда прибывают с каким-то, знаете, э, вот, э, предчувствием, предвкушением, что сейчас будет праздник. Приезжают с таким вот желанием больше вообще никогда не возвращаться в Санкт-Петербург. Конечно, идея его хорошая, конечно, это здорово. Хотя, вот я когда разговаривал от множеством выпускников, да, и спрашивала: ребят: ну а как вам вот этот праздник, алые паруса? Да блин, да по барабану. Да? Ну как выпускники говорят? Я говорю, ну а как же, вот как говорят, вот в рекламе мечты и грезы то на будущее. Да то мечты и грезы у нас и без этого праздника алые паруса. Ну, еще, ну прикольно. Ну, как бы вот у них вот такое отношение. А так как это было в восьмом году, я думаю, наших выпускников уже сейчас, которые мультимедийные, которые имеют выход на грани за границу, которые уже э, имеют... Вот мы живем в информационном обществе, они имеют доступ в интернет, они видят и э, слушают ту музыку, которую потом, знаете, приходят, ну, как бы вот мне однажды было сказано, согнали каких-то марамоев там, типа, они что, думают реально, что мы вот эту музыку слушаем? Вот об организаторах опять же. Я никого не хочу обидеть, я сейчас цитирую выпускников, дети вообще для меня тоже кто меня знает, они знают, что дети... Я пошла работать в школу, меня полюбили дети, для меня это было открытием, и я полюбила детей, что было еще большим открытием. Я... Теперь, когда говорят, что ой, такие дети, такие дети, такие ужасные дети, я никогда, не... я никогда не соглашусь с этим, потому что дети у нас замечательные. И я считаю, что вот этот праздник Алые Паруса, он даже не достоин вот тех выпускников, которые сейчас выходят из школ, потому что выпускники у нас замечательные. Лучше им давать возможности, реальные возможности устраивать свою жизнь. Я не буду сейчас, меня сейчас опять понесет, потому что я уже давно провожу в жизнь ту программу для школьников, которую считаю нужной. Наша школа, наша вся система, вот, которая есть в школе, она не соответствует тому уровню общества, в котором мы живем. Я, я вижу в этом какое-то системное нарушение. Вот в этом празднике есть системное нарушение. Это то что вы дайте детям возможности и тогда этот праздник будет уже им как-то соответствовать этот праздник будет их достоин плюс то что вот несоответствие полное это то что касается гостей города вот это тоже я могу сказать вот те кто сейчас смотрят вам повезло если вы видите этот видеоролик потому что я здесь скажу вот то что есть на самом деле Значит, каким образом происходит: вы приезжаете э, в Петербург, вы надеетесь, что вы попадаете на праздник Алые Паруса, вы сейчас пойдете, все увидите, вы увидите праздник. Прежде чем ехать, Прочтите, пожалуйста, Википедию, Википедии, что написано. Там написано, значит, что на территорию празднования Алых Парусов приглашаются выпускники и их гости по специальным приглашениям. А для гостей города и жителей отведены специальные площадки, набережные, мосты, откуда вы можете наблюдать пиротехническое шоу и корабль. Вы надеетесь, что вы увидите концерт, вы приблизитесь вот к этим малым парусам, не надейтесь. Значит, что будет в реалии? Уже сегодня все перекрыто, дворцовый мост перекрыт. На Троицком мосту уже стоят установки пиротехнические, там все перекрыто, вас туда никто не пустит. Поэтому на мост, на мост вы тоже можете не рассчитывать. Единственное, где вы можете встать на мосту на Троицком, это около Петропавловской крепости. Там будет маленький-маленький такой кусочек, куда вот пустят всех желающих присутствовать на этом празднике. Значит, желающих действительно огромное количество. И мне нравится, просто вот умиляет, как пишут. В 2010 году уже на празднике присутствовало 3,5 миллиона гостей, и среди них иностранных туристов. Позор перед иностранными туристами. Но если вы решили организовать этот праздник «Алые паруса», то вы определитесь хотя бы, для кого он. Он для выпускников или он для гостей города? Если он для выпускников не надо туда массово приглашать жителей и гостей и иностранных гостей и всех, потому что это, понятное дело, желание лишь бы выколоть деньги. Ну, получается. Потому что если вы уже приглашаете гостей, то ну, вы хотя бы обеспечите какой-то сервис, вы обеспечите площадки, вы обеспечите какие-то места, откуда можно посмотреть, смотровые площадки. Сделайте их хотя бы даже ну, минимально там, платными, да, откуда можно вот, доступ получить, чтобы посмотреть праздник. Так же, как вот в театре, да, в партере билеты дороже, на галерке билеты дешевле. Ну, студенты сидят на ступеньках. Ну, это, вот здесь также ну, распределите вот этот вопрос к организаторам. Поэтому Поэтому, прежде чем ехать, подумайте, если вы все-таки решили поехать на алые паруса попасть, то, пожалуйста, приедьте заранее. Во сколько там начало? узнаете, приедьте заранее. Приедьте на станцию метро Горьковская. Идите погуляйте, лучше пораньше придите, погуляйте. Потом где-нибудь уже вот ближе к началу займите место. Это может быть, но лучше на Горьковской, потому что в двор, Дворцовый мост вот ближе к набережной, вас там погонят. Напоминает этот праздник Алые Паруса, знаете, таких вот гостеприимных хозяев, которые приглашают гостей на день рождения. Вы собрались, вы купили подарки, вы нарядились, поехали, пошли на этот день рождения, приходите, говорят, ага, пришли. Ну хорошо, подарки взяли и говорят вам Ну ладно, вы тут постойте в пороге, а мы там повеселимся Вот примерно то же самое Алые паруса Вот оно вот так вот все построено Вот так, и это истина И это вот то, что нас выбешивает всех Вот кто имеет отношение к гостям города А мы экскурсоводы, мы, у нас каждый человек воспринимает как лицо города И как я должна смотреть лица экскурсантов, да, которые приезжают Они приезжают на эти Алые паруса я их веду там, как утка, утят, вот по каким-то сусекам, там ставлю самые лучшие места, там это вот раньше вот, у меня такой был, пробиваемся там, стоим, и э, они э, видят только пиротехнику и алые паруса, а потом удивляются, а что, вот это и все А как же праздник? А Они-то тоже надеются, что мы их проведем на праздник? что мы их проведем на Дворцовую площадь, где есть... вот Сейчас я уже предупреждаю всех, кто рассчитывает, что мы идем на Дворцовую площадь смотреть концерт, встает и выходит из автобуса, потому что этого не будет. Это решение правительства, это решение организаторов. На праздник и тут только выпускники и их гости. Все остальные, кто где прилип, вот там и смотрите этот праздник. Поэтому, если вы хотите быть вот такими прилипалами, ну, едьте, едьте смотрите, и будьте вот счастлива от того, что вы там где-то влипли в толпу и стоите вот в этой толпе, слушаете все, что свойственно толпе, да, маты плевки, все это вот вокруг вас, и вот вам праздник Алые Паруса. Но это реально так. Я 17 лет от и до, каждое лето. Вот в 2018 году я уже проводила экскурсию хитрее. У есть фрегат, он стоит как раз на Горьковской. Вот они дают возможность мне я с ними когда-то работала по рекам и каналам проводила экскурсии и замечательная компания вот, я с ними договорилась своих туристов приводила к ним на фрегат и это была, конечно красота да они платили за это деньги безусловно это было дороже чем вот просто поехать на экскурсию если вы уже приехали и чтобы вам совсем не платить деньги лишние либо вы платите нормально за нормальные условия и вы смотрите да но это маленькая группочка автобус не войдет большой там 10-15 человек ну 20 максимум там я могу взять вот в такую группу он там счастливы просто они вот прям весь праздник вот от и до то есть им не надо там концерт этот на дворцовой площади смотреть о чем я их тоже предупреждаю что увидите всю очень красивое пиротехническое шоу но при этом вы не увидите концерты. концерт но зато вы вы увидите, вот прям мимо вас проплывут алые паруса. Они говорят: так нам этого и надо. И тогда вот я их провожу на этот фрегат, то есть мы договариваемся заранее, естественно, все это я придумала это все. Вот, потому что я уже и так, и это ломала голову, как мне своих туристов обеспечить нормальными положительными эмоциями. Да, они, если уж приехали, они хотят это увидеть, то как я могу сделать так, чтобы они вот получили от этого удовольствие? Ну, вот и вдруг мне приходит в голову такая идея, что. Все-таки я же работала с этой компанией, они меня любят, они мне даже рекомендации давали. То есть это замечательная компания. Ну, поэтому вот такое сотрудничество вылилось вот в такой положительный результат. Что касается вас, например, если вы решили поехать все-таки, во-первых, не надо покупать билет ни на какие экскурсии, потому что экскурсии как таковой не будет. Или вы все-таки разделите для себя. Вы хотите получить экскурсию по ночному городу, или вы хотите поехать на Алые паруса. Вот это две разные, как говорят в Одессе, это две разные разницы. То есть, если вы решили поехать на экскурсию по ночному городу, значит вы едете на экскурсию по ночному городу, но в другой день, в другую ночь. Ну бывает, что да, человек приехал на одну ночь там, на одни сутки, и он хочет сразу все. Но ну, в этом случае я уже ничего не могу вам порекомендовать. То есть постарайтесь тогда, да, ухватить все. Но если у вас есть хотя бы пара-тройка дней в запасе, то, пожалуйста, разделите для себя. Вот Алые Паруса отдельно, если уж вы хотите на них попасть, а вот экскурсии это отдельно, ночные, с разведением мостов. Поэтому, пожалуйста, вот на разведение мостов вы едете, вот, допустим, 26 или 27 июня, а вот на Алые Паруса вы идете 25 июня, но приходите вы самостоятельно туда, не надо никаких экскурсий заказывать вам. Вы приходите туда самостоятельно на станции метро Горьковская или на где-нибудь там ближе к Дворцовой площади, но рекомендую все таки вот со станции метро Горьковская, потому, потому что там, во-первых, и ближе, но опять же зависит от того, где вы живете То есть, если вы живете допустим, в центральной части, там, где Адмиралтийский район, там, где Невский проспект, да, конечно, вам на Горьковскую как бы несподручно, но там я, честно сказать, не знаю, потому что там все перекрыто, просто там все перекрыто. Те, кто живут на Петроградской стороне, тем вообще замечательно, потому что вы приходите на Горьковскую. А если вы в принципе не знаете, где вы еще будете жить, ну вот постарайтесь найти что-то на Горьковской. Там, кстати, есть очень неплохой супер-хостел. Они называются хостел, но там отдельные номера, если вот такой ну, экономичный вариант, да, это вот на прямо на Петроград. Прямо на Петроградской, прямо около станции метро Петроградская. Я думаю, что если вы погуглите, вы найдете места, где вам остановиться в Петербурге. Но вот если узнаете, прогуглите, у меня туристы остались очень довольны. Вот последняя группа, с которой мы работали, вот просто вот в восхищении. Ну и до этого тоже были очень хорошие отзывы об этом хостеле. Если есть желание узнать, где поесть, как провести время в Петербурге, куда сходить, это тоже отдельный видео в комментариях мне можете писать какие вопросы у вас возникают я вам обязательно на все отвечу то есть моя задача как экскурсовода обеспечить как можно больше людей пользуясь чтобы у вас было только положительное впечатление об этом замечательном городе петербурге ну и конечно же если уже вы поехали на алые паруса, вот я вам рассказываю как где остановиться, как лучше подойти, с какой стороны. Приготовьте, конечно, всю технику, чтобы не было потом обидно. У меня были случаи, когда вот там чего-то наснимали, потому что в городе Петербурге есть, что снимать, его вот целый день ходили, снимали, а потом пришли на Алые паруса а у них закончилось место на цифровом носителе, там на флешке, и это обидно, конечно. Вот мне даже за них обидно было, я там даже у кого-то там спрашивала у туристов еще, ну благо вот был случай, нашлась как-то я потом стал брать с собой запасные даже ну, вот об этом даже позаботьтесь чтобы у вас был цифровой носительный в нужный момент телефон или э, камера на которую вы снимаете чтобы не закончился заряд позаботьтесь о том чтобы вам что-то перекусить потому что это будет ночь и если там даже работают какие точки питания они ну это дороже зачем вам тратят лишние деньги поэтому вы заранее позаботьтесь о том чтобы в магазине не взять, что вы едите. Это вот такая моя рекомендация уже. Вот я говорю: с многолетним опытом я знаю, все там как э, организовано. Э, окончание алых парусов: да, постарайтесь, Ну если теплая ночь, хорошая, то ну, постарайтесь все-таки держаться подальше от толпы. Не забывайте про коронавирус, не забывайте про средства защиты, потому что усиливается сейчас. Уже говорят, что эта пандемия, что эта зараза приобрела какие-то новые формы проявления. Поэтому берегите себя. Не ни один праздник не стоит вашего здоровья и вашей жизни тем более. Массовое скопление, держитесь подальше, дистанцию там будут соблюдать вряд ли, но соблюдайте сами. Старайтесь все-таки не лезть в толпу, не нарывайтесь там на какие-нибудь разговоры, потому что неизвестно, кто зачем приходит. Знаете, кто-то приходит на праздник посмотреть, а кто-то приходит приключения схватить. Поэтому я вам говорю то же самое, что говорила всегда своим туристам вот сегодня я отдыхаю, слава богу, я два года уже освободила себя, уже имею такую возможность от алых парусов наконец-то отдохнуть от алых парусов. Ну а вам я рекомендую все-таки посмотреть по телевизору, успокоиться на этом, понять, Вау, это круто! Это медь повторюсь, это медиа вот и смотрите его по телевизору. А в Петербург Приезжайте просто так погулять, посмотреть на все его красоты, съездить в Петергов, съездить в Кронштадт. Вот сейчас летом как раз открыты фортеции кронштадтские, вот это обязательно надо смотреть и э, можете воспользоваться тем, что заказать у меня онлайн-экскурсии. Подписывайтесь на мой канал, не пропускайте интересные видео. Я на этом канале рассказываю не только организационные моменты, вот как там в Петербурге, где что посмотреть, куда, э, как где пройти, э, куда сходить, как это лучше сделать, где это лучше сделать, когда это лучше сделать. Ну, такие вопросы, которые нас всегда волнуют, потому что мы едем в неведомое нам пространство. Хочу вас предостеречь от заведомых таких вот мне известных ошибок которые да, которые часто допускают вот если у вас есть желание все-таки поехать на алые паруса я вам сказала как в этом случае поступить вам решать ехать не ехать я вам информацию дала исчерпывающе подписывайтесь задавайте вопросы участвуйте в обсуждениях но я вынуждена это говорить потому что это правило ютуба поэтому пожалуйста я очень надеюсь на лайк я очень надеюсь самое главное на вашу подписку и самое главное рассчитываю на долгосрочные с вами отношения на дружбу и сотрудничество так что пожалуйста не пропадайте подписывайтесь и я жду ваших комментариев всего доброго